Всем привет, с вами Инен Морган И сегодня у нас будет лайфхак о том, как починить телефон прямо в ресторане Burger King Ну, как вы догадываетесь, ничего здесь сложного нету Мы просто возьмем, распакуем запчасть, пришедшую из Китая Прямо там, где, где пришлось, пришлось, в ресторане Burger King Вот, тут в Китае с нам очень хорошо запаковал поскольку я попросил его не надо никаких дополнительных инструментов там он был подарочек в виде дополнительных инструментов лучше запакуйте получше вот китаец не пожалел а, да вот тут, тут еще куча пупырчатой пленки китаец не пожалел пупырчатой пленки очень хорошо запаковал вот приехал экранчик для nokia lumia 1020 к сожалению я свою Nokia чиню уже в третий раз так как экраны хрупкие бьются очень легко но я ее очень люблю и поэтому иду на эти расходы растраты и чиню и чиню ее вот а сама она она лежит у меня без экрана уже это отвертки вообще nokia lumia 1020 до недавнего времени была э, самым мощным камерофоном э, в истории. То есть э, у нее 41 мегапиксель. Так, передняя камера. Мы ее поставим вот сюда. Так, да. Вроде бы правильно. Сначала надо вроде вставить в экран, а потом подключить уже к этому. Так, э, да, протереть, наверное, надо бы сейчас достану вот в общем nokia lumia 1020 была самым лучшим камерофоном в истории потому что у нее камера 41 мегапиксель сейчас в 2018 возможно 2017 появился huawei с камерой 40 мегапикселей и теперь можно уже поспорить кто лучший камерафон но до этого я, для меня было очевидно что самые большие большое количество мегапикселей было у nokia у nokia lumia 1020 а, так вот тут вот у нас небольшой кол царапина но я не думаю что это будет влиять на работу экрана а, да. вот тут чуть-чуть вот мята то есть видно что либо хранилась в не очень хороших условиях, либо просто левая сборка экрана. Вот поэтому так вот не очень выглядит. Так, прикрепляем камеру. Это у нас фронтальная камера. Фронтальная камера у Nokia Lumia 10-20, мегапикселя. В принципе, делает хорошие селфи меня она устраивает и фронтальная камера в том числе но храню я эту люмию ради конечно же основной камеры которая имеет 41 мегапиксель так вытащим ее из чехла наверное в чехле мы ее не сможем запихнуть так вот тут тут рамка для экрана есть сразу на этом. так это надо наверное Сначала так, да, сначала мы извлечем э, из э, силиконового кейса э, сам, сам телефон, поскольку это будет неудобно в силиконовом кейсе. Но, э, в общем, э, есть э, телефоны, которые снимают видео лучше, чем э, телефон Nokia. А, то есть я э, соглашусь с тем, что э, Lumia 1020 не самая лучшая в плане видео, но с другой стороны у нее есть э, два преимущества, вот, которые прям... Или даже три преимущества. Три преимущества. Первое преимущество это то, что она снимает в огромном разрешении фотографии. То есть у нее фотографии это 7000 на 5000 пикселей. Это очень много, и не каждый профессиональный фотоаппарат зеркальный может так сфотографировать. Так здесь у нас надо подключить аккумуляторную батарею, вот вставили ее. Кроме этого ее матрица очень светочувствительна. И настраивается то есть в стандартном приложении люмя можно настроить светочувствительность можно настроить баланс белого можно настроить выдержку то есть выдержка до 4 секунд и это в телефоне то есть все управляется благодаря чему можно сделать очень классные фотки на основную камеру Можно фоткать даже ночью, то есть вот взять, поставить телефон на штатив. И фото эти ночью это безумно круто я очень люблю вот этот телефон именно как камеру так третье преимущество это крутой э, цифровой зум. то есть благодаря тому что матрица огромная э, я могу очень э, много увеличивать то есть сразу в 4 в 5 и э, при этом э, все равно будет достаточно пикселей для того чтобы получалось хорошее четкое изображение то есть на обычных смартфонах, если пользоваться цифровым зумом, конечно, будет ну, такое пикселизация, такая, ну, некрасиво. Я думаю, что мало кто фоткает на зум. Зум это такая штука. Так, надо вставить шлейф сейчас. Вот вставляю шлейф. Вот подключился. Здесь надо зацепить. Да. Зум ⁇ это штука, которая, конечно, которая не часто используется. Но, например, если мы смотрим на каких-нибудь уточек, которые плавают очень далеко, и хотим их снять, как будто бы они плавают близко, то цифровой зум людьми 10-20, то, что надо. Так, тут оно должно щелкнуть. Сейчас должно защелкнуть. Так, надаем, наверное, посильнее. Нет, вытащим. Кроме того, ну, минус, кстати, есть у этого телефона, конечно, он не снимает в 4К, он снимает только Full HD, но кроме того это и плюс. То есть из-за того, что он снимает Full HD, а это, как всем известно, 1080 на 1920 точек, это намного меньше, чем 40 мегапикселей, благодаря этому можно увеличивать прямо во время видео изображение на телефоне и будет получаться хорошая видеозапись в зуме, то есть качественная видеозапись. Я не думаю, что многие телефоны способны на качественную видеозапись Full HD при большом увеличении цифровом. Возможно, есть телефоны с оптическим зумом, с ними, конечно, конкурировать нет смысла, поскольку я здесь говорю именно о цифровом зуме. Так, что-то оно не вставляется, не получается вставить, вот. Так, щелкнуло. А, нет, не щелкнуло. Так, вот, вот, защелкнулось. Так. Раньше он у меня был желтенький, я ему уже успел поменять корпус на черный, а крышечка от лоток SIM-карты у меня все еще желтый. Его я не стал менять, поскольку все равно ношу в чехле. Так, ну проверим работоспособность экрана, чтобы убедиться, что все работает. Так, да, экран работает, сейчас еще проверим сенсор, это важно сразу ставлю лоток так так вот вставил лоток загружается телефон телефон мне еще нравится тем что он такой вот солидный увесистый такой мужской телефон то есть я видел что часто с ним ходят конечно девушки но я его люблю как именно мужской телефон поскольку он такой создает такое чувство брутальности, такое своим весом. Так, ну вот сенсор работает, так. Ошибка сим-карты надо ставить. Это сверху все сдвигается. У сколько всего мне пришло? Так, это все очищаем. Да. Ну вот я починил телефон прямо в Бургеркинге. То есть для того, чтобы заменить запчасть на телефоне, собственно говоря, не важно, где вы находитесь. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте, советуйте мне новые идеи, что снять. Спасибо за просмотр. Чао, какао.